здесь погоди а у нас тут есть же магазин правильно да все верно о давай приоденемся ну давай посмотрим что здесь есть Так вот что тут есть это интересно спортивные шорты мокосильной кроссовки брюки от кутюр ох сколько тут брю брюк от кутюр то ого и это mm -hmm. все у нас за фишечки да все за фишечки Хм. Есть еще кроссовочки. Макосины. Кутюр. Спортивные шорты. Чё Блин, ну я даже не как -то... знаю. Как-то такое себе какое-то. Ну вот песочные игрока. Так, пиджакет кутюр есть. Оо! Так, а что у нас еще тут есть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, так, пиджаки. Ну, неплохие пиджачки, кстати. <свист> так, есть эм... еще кожаные куртки специальные. А, подор... подожди, а чем он отличается от моего? Не знаю. Первый <свист> вообще ничем не отличается. Вот это лохотрон. Так, ну Хотя, футболушки... не слушай, я не могу надеть пиджак. Запрещено. Рубашечки. Толстовочки. Мне не дают посмотреть пиджаки, прикинь? Ай-яй-яй. Да, ну может ты просто неправильно одет? Возможно. О, я могу рубашечку надеть под свой деловой костюм. Наконец-таки. Помнишь, вот я тогда не смог надеть рубашку? Угу. <звольтые> Теперь я могу надеть рубашечку. Пожалуй, рубашечку я точно сменю. Меховая из змеиной кожи. Воу, да ладно, я могу жилеты еще надеть. Ну-ка, если бомберы глянуть. А -а -а, Натонный жилет игрока. Ух. Городские мотокуртки. М -м, я даже не знаю. И верхняя одежда ничего домашний ну, однотонный жилет игрока и все пожалуй ну немного приоделся совсем чуть-чуть футболки да я сменю я думаю что у нас все таки взять то Эх, рубашки блин так, это а что за пузан какой то о есть аксессуары новые Толстовки. А, только ни один галстук я надеть не могу. Лос-Сантос пепельная дымонт. О, есть новые очки. Браслеты, но ну, это не интересно. А головные уборы? Три шестьсот возьмем. Кипарик. Серьезный кипарик. Я могу кепку надеть со своим деловым костюмом. Вау, вау, вау, ты чё там? Так, Скажи танюшке, глянем. Вот, есть маски. Круто. Есть маски новые. Продостоят они столько же, сколько и обычные маски, только в фишках. Хм. Боюсь, мне не хватит даже. То есть они по 35 тысяч стоят. Ну-ка, погоди-кась. Слушай, а штанов, что ли, нигде ничего нету? Ну, вот там брюки. Но только их что-то как-то мало. Ну да, их мало. Серьги. Что-то себе там Кубики какие-то. Карты. Слушай, у тебя вот штаны... Бомбер и трилби. Это нормально, все, вот в порядке вещей, да? Сейчас Ничего я галстук одену, погоди. Не оденешь. Да вот не дают, серьезно. Ну э -э -э. Тут можно переодеться, окей. Браслеты. Так, а чего у нас чувство, а, можно еще тут же аксессуары Белая для пентхауса? кепка. Серьезно? О -о -о -о. А где Да, тут вот рядом аксессуары для пентхауса у продавца. Ага. Куча статуэток разнообразных. Вау, офигеть. Опа, Слушай, опа. надо будет что-нибудь прикупить. Кепа с козырьком назад. Mm. lsd Дьемонт. Так, настольные. О, настольные самые дешевые. Так, ну-ка обычно О, гранатки. Так, это белое. Черное. Это белое. О, тут можно золотое казино, даймонд купить. Шесть. Да ладно. Так. Ох. Маски. Ой, яхта тут можно в миниатюре. Новый валет. Ой, ну. Маска лимон. Так, и ну я золотой клубника. Казино, да, я ему так, а что у нас по настенным? По-моему, клубника ну, смачно и... смотрится. Слушай, тут картин целая куча, но они есть дешевые, есть дорогие. So sure Гребаный енот. Так, все-таки шорты можно взять. Да. Ну ладно, возьму вот эту, эту картину еще. Shipping, почему нет ничего интересного по глюкам, а? Бракованный товар. <laughs> <laughs> Убит, wasted. Ну почему нету, а? почему фанат пранк а жесть какая <laughs> это что вообще да вот так возьмем Ох, жесть какая Lord, что новый секретарь олень аксессуары пентхауса двусторонние а это у нас картины mm -hmm. и не только картины. разные есть. Тут разные есть да они Зачем, в какое-то определенное как место, место что ли вешаются или повсюду не знаю наверное повсюду интересно Напольные. но это конечно полная жесть искушение аглая хм. чупики <связь> просто капец какой -то. мопс славный песик о, это что за профи какой-то? Паузблоу. Даже не перевели. Они. Не знают, что это такое. Ну, в напольный зашел. О, покажи им пять. Зеленый. Чьих рук дела. Так, интересно. Это новое искусство. Настольные. Загородные друзья. Да я видел это пипецером. <laughs> Световой сигнал. Яхта мраморная золотая. Блин, а, а сигнал на столе... дороже стоит, да? Подороже. Тут футбол. Микрофон Джока Кренли. Крэн... Чего? Mm -hmm. ТПРУ. <laughs> <laughs> это как раз то. Та... О. В гермес. М -м, да, да, да, да, да, да, я его тоже видел Казино Я казино Даймонд купил золотое О, пистолет, который стреляет в себя Летучая крыса Три А почему три? А, потому что два Сегодня эти двое отсюда смотаются? Чего они там высматривают? Скок Чё-то тут вообще пипец Всякая дичь какая-то Настенный, беспилотный О, тут очень много всякой штуки да, да, да, да, да, да. Слушай, они сегодня свалят отсюда. Что, кто это вообще? Что они тут забыли в казино? розово. Хм. Ой, я только сейчас заметил, то что онишки сменили. Только еще раз это сделай. Просто вот это вот эмоции очень сильно подходит твои улыбающиеся клубнички. Да Ч, пошли? Ладно, пошли, да. Тут, кстати, с этими штанами еще и туфли дают, смотри, видишь? Да, черный. Вообще, как тему немного. Так. Ну что, иди сюда. Так, гараж пентхауса <связан> <связан> а я не знаю тебя в мой то а посмотрим -то позвать не, так, я пода... походу свой зашел. подожди что что ну вот у меня золотая тачка а это что за <связан> что это за Ай, выходи короче я тебе сейчас покажу я не понимаю, когда и как я это купил. Окей. Я пошел на автостоянку, у меня там свой Давай. подарок, который я мне. Тебя, короче жду дали. на выезде. Далее. Чего? Ты где? Я я нажал покинуть стоянку, а меня обратно. Чего? Подожди, чего? Ты где? Покинуть стоянку. Во. О. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. О. Что это? Это мне дали в казино. Посмотри, что я купил. Я что-то не понял. Иди золото. Да он дефолтный, понимаешь? О, ясно. Что у нас на велосипеде? Поехали кататься? красить. Ага, поехали. <с2> давай, садись ко мне. Поехали. Нет, я садись буду ко мне. догонять. Садись ко мне. Давай, давай, проверим, давай. Садись Велосипедист. Ко мне, говорю, Велосипедист говорю. или твоя новая розовая машинка? Садись ко мне, говорю тебе. Поехали. Ты какой? Садись, говорю, ко мне. Давай, я поехал. Садись ко мне, говорю тебе. Поехали! Мне дали подарок клевый, Зош. Зош, Взял в руки. Где велик? Давай, садись. Стой! Все, садись. Садись, кому говорят. Сейчас, я у тебя вижу дверь открыл. Молодец. Блин, зачем они закрылись? <смех> так, подожди. Давай поедем тогда в арену. Потому что там тюнинг помощнее. У тебя было лишнее. Только давай без стрельбы, а? Ну давай без стрельбы. У тебя было И лишнее просто... окно. Ну опять начинается. Ну что, опять будем Я уходить. Я всего лишь липучку. На Уйди нафиг со своей липучкой. Оставь ее <смех> в покое. Ч ⁇ тебе не мед, ты мне скажи? Ч ⁇ тебе не Господи, ты заколебал с этими газовыми гранатами. Вот че тебе спокойно насидится, а? Да хватит. Давай, Ты как ребенок. Дырявый карман. постоянный ребенок. Дырявый карман, что поделаешь. ты творишь, у меня машины впереди паникуют. Дырявый карман, ничего не поделаешь. Зашей себе этот карман навсегда, чтобы не вываливалось. Слушай, погасил, погасил фару. Убери пушку. Смотри, пушку он сейчас убери. с нами тягаться будет. Да пушку убери, я тебе сказал. Что он от, отстал. <свят> ну почему с тобой так сложно, Но Мы так уже приехали. Нет, мы еще не приехали. Он хоть бездорожье проверил. <свят> Неплохо, кстати, Оп. Так куда ж тебя? Ну ты можешь спокойно ехать. Ай, -а -а, мне в итоге пробили колесо. Ну ты серьезно. Как тебя пробили? Вот так. Придется тебе сейчас чиниться, автомата. все в мастерскую. Мне и так придется чиниться. Под звуки сирены мы заезжаем мастерскую, все верно. Под звуки каких сирены, Фисерк. Фанфар. Так. А мне нужно вместо чего-то поставить, окей. Так, пошли. переполнил весь гараж, а. Ага. Ну а как иначе? -то? Так, где моя тачечка? Вот И какой-то транспорт тачечка. выкинул отсюда. Не знаю, какой-то выкинул. Я даже не знаю, куда я его выкинул. Садись. Погоди. Или лучше спереди сесть? Подожди, наверное, лучше спереди. Эй! -э -э! Поздно. Ты модифицируешь транспорт. А я вышел. смотри, как я модифицирую. А где он? А ты можешь ходить вокруг. вот он. видишь, все. Так, броню по полной программе прокачают, Тормозишки вообще по полной программе. Пока никаких изменений. Только звонит Симон. Так, бамперы. Смотри, О, вижу, вижу, бампер. вижу, вижу, вижу. Перес... Перекрась сразу. М -м нет, я сначала бамперы переставлю. Так, трубчатый бампер. Тоже тут черный трубчатый бампер. Посмотрите. Видно, да? Почти. Уеди, у меня решетка радиатора. Ну, это моя машина. В это время я ставлю глушитель двойной задний. Так, крылья. Ого, ого. Карбоновый может? Да нет, поставлю основного цвета. Так, решеточка радиатора. О, вертушечки. Ну ты. Уйди ты заходил. Так, вот такую хочу поставить. Волишь. Свались Так, капотик. С пластиковой накладочкой. С впуском основной. Прорези и впуск. Ну вот пусть будут прорези и впуск. Максон. О, клаксон грузовика идеально подойдет ведь. Огонь. Так, фары. Опачки, задние. О, я могу... Не-не-не, передний. Передний. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может, тут такие фары поставить? Я просто примерно догадываюсь, какой я хочу цвет. Такой будешь ехать и тут ехать. Хорошо тебя не видно сейчас. Так, раскрасочки. О, смотри. Опа! Двойная Полосочки. полоса. Белая, черная. Крашеные вверх и полоса. Сзади Косые вижу. полосы, сзади, да. Чипали, Чипали двухцветные, какой-то. Красные царапины. Хм. Спонсорские. Атомик. Ну все, дальше пошли спонсорские. Да. Так, ну, слушай, я поставлю двойную полосу черную, нормально. Я бы, наверное, красный поставил, а его перекрасить нельзя, да? Нет, перекрасить цвета нельзя. Можно было красный долбануть, а машину в чёрный. Было бы, конечно, круто, наверное. Да, было бы круто, но их, к сожалению, перекрасить-то нельзя. Так, зато можно сменить сейчас окраску машины. Какой-нибудь металлик. О. Ну, черный металлик, конечно, хорош. Мне показывают розовые полоски тут. Ну, тут есть розовые полоски. Это дополнительный цвет. О! Ты-дынь! Так. О, можно, кстати, поставить оранжевый с отблеском ярко оранжевого. Сейчас. Вот, ярко оранжевый. Смотри, он какой яркий получается. Так, ну и дополнительный цвет, естественно, я поставлю оранжевый тоже. Ты можешь посветлее долго? Отлично. Нет. Не, а там только вот эти две полосы на капоте. Mm -hmm. Больше ничего. Так, крыша. Ну, дополнительного цвета или карбоновая крыша. Зачем платить дважды? <laughs> так, багажник. Вот это интересно. На пикапе всегда это интересно. Опа. Ого. Опа. И тут по цветам Опа. пошло. Ага. О, закрыли. Пластиковая крышка кузова. О. -о, -о, -о, -о. лки зеленые. О, смотри. Какой-то вообще него... мощный. Да, и у него есть, кстати, противотуманки. Спереди 4. На самом багажнике. Mm -hmm. И можно его даже в цвет кузова покрасить, прикинь. Фига себе. Слушай, я, пожалуй, покрашу. I I just... Да, он будет классно смотреться, то есть тут есть ставки, как и на бамперах, но при этом он в, в оранжевом цвете таком. Так, подвеска, естественно, ролейная, а как иначе то Трансмиссия Неплохо по так программе. Теперь ты можешь ну -да. вот так посмотреть, и я тебе скажу. <связь> <связь> страшно, <связь> уходи. Уходи, страшно. <связь> Кстати, слушай, погоди. А я ведь в принципе, я ведь в принципе могу посмотреть. Ага, люблика тебя ждет. На фигня. уйди нахрен все. Коса на улице, пошли. Я уже забыл даже, поставил я турбонадов или нет. Так, колеса. Меня не уйдешь. Так, вездеход, стандартные диски. Так, опа. Я даже не знаю, какие диски. Хочу полностью однотонные поставить. Так, ну давай вот эти поставим. Каирнгом. Гом. Запиливай. Так, а я цвет присяду. колес будет черный? страшно. О, дизайн шин еще есть. Заказные покрышки. О, кулистойкие покрышки. Так, дым от покрышек. А давай оранжевый дым от покрышек. Так, и стекла в лимузинчик. О, закрыл совсем нас. Ну да. Страшно. Ну, что, покидаем мастерскую. Покидаем. И так. в итоге. И в итоге понеслась. выезжаем. Да. В общем, вот такой джипчик. Ух ты. Слушай, ж. неплохой. О, тут у нас, кстати, и бездорожье есть. Давай попробуем, посмотрим, чё да как у нас. Так, у меня вроде граната была. Иди нафиг с своими гранатами. Проверим, О -о -о -о -о -о. проверим его мощь. Сколько гранат он выдержит? Уйди отсюда. Смотрим, как по воде, кстати, иди, хорошо. Давай, вперед бросим. Сюда Убери он. свою гранату. Убери вперёд. свою гранату. А, ты? вот он. А зачем ты эту граната бросил? Не бросай гранату. Так надо проверить. Не надо проверить. Пусть стойкие покрышки. Ну покрышки, стойки. У тебя что, граната Давай проверим. Да не, не, иди нафиг, то господи, ты заколебал уже. Давай Выброси. просто в руке проверим. Выброси эту бяку, я тебя сейчас выгоню. Вот смотри. Я тебя выгоню тебя сейчас. Вертолеты стоят. Убери эту бяку. Что ну, ты как ребенок? Куда хочешь? Я, я, пожалуй, хочу в казино вернуться, потому что, ну, нафиг с таким психом. Короче, все. Поехали в казино, нас ждет много работы впереди много веселья. Потому что у нас слышал, что сказали, у семьи есть какие-то проблемы. И нам опять придется что-то решать. Это пипец какой. -то. Погнали. Ты будешь Кто? на этой тачке решать, а я буду на подарочной велосипеде. Ну, удачи тебе решать. Все это в а, ну короче, все, погнали в казино и встретимся уже на миссии, там. да?